всем привет на связи мистер офицер и мы продолжаем играть в лару крофт и лары крофт конечно же Итак, остановились мы в прошлый раз вот здесь мы попали с вами уже в деревню вот здесь собственно мы нашли торговца у которого много чего интересного купили и много чего интересного ему мы продали также мы нашли вот здесь недалеко базовый лагерь, в котором, собственно, мы изучили тот навык, то умение, которое я давно хотел, хотел для общения с торговцем. И оно реально работает, но оно не такой прям большой эффект дает, как я думал. Может быть, думал, будет побольше скидочка, но нет. Но если так смотреть, в принципе, скидка есть, и это уже хорошо. То есть, все-таки нам подешевле все это будет обходиться, но и уже обошлось подешевле. Вот, что еще мы в прошлый раз сделали? Мы познакомились с одной девушкой, которая нам рассказала про какой-то камень, к которому мы, собственно, и, я так полагаю, сейчас должны направиться. Но, я думаю, немножко мы Призадержимся сегодня, не пойдем туда. Мы посмотрим, скорее всего, сегодня вот этот монолит. Вот. И также у нас есть интересный момент. Это вот склепик. Вот здесь вот. Не знаю, туда пойдем, не пойдем. Ну, вот как-то так. И я еще думаю, что, скорее всего, мы немножко поулучшаем пушечку. Так, это мы взяли. Это мы взяли. И отлично. Очко навыков нам дали. Так, а этот путь у нас куда ведет? Так, я все понял. Держись! Так. Спасибо за ткань. Так, здесь мы можем попасть сюда. Рекламная игрушка. Модель нефтяной вышки. Ух ты. Модель нефтяной вышки, сделанная из дешевой пластмассы и меди. На ее основании логотип компании парвенир Да. Крутая штука. Что могу сказать? Так, а вот эта фигня. Вот о чем говорит нам. Так, Ларка, держись. А как мы туда можем... Никак, да? Я все понял. Так, ладно, давайте... Сгоняем в лагерь, улучшим еще одну пушечку. Ну и навык. Посмотрим. У нас теперь 2 очка. Мы, наверное, можем какой-нибудь интересный навык сделать. Так. измененная кожа у нас была получена последний раз. Даже не знаю, что нам взять. Так, токсины я разделаю пауков и жуков. Хм. Запасы ворона. Кровать доступ к большим сумкам и подсумкам у торговцев. Трячка. Ждем, ждем. Как я говорил, надо ждать. Все. Наша цель была вспом. Да, цель я вспомню, поэтому Не будем мы тратить это все и вся. Так, а здесь мы, смотрите, мы можем дальше пойти, да? И здесь, я думаю, какая-нибудь фигнюшка-то будет валяться. Прям по-любому будет. Ой, да она тут не одна, да? Найден склеп. Для дальнейшего прохождения требуется дробашка ну вот печальненько так здесь мы можем вот ну, тут конечно почему мы не можем вот эту посмотреть нич ну ладно так так давай лара опа Стой. Стой. Я вижу там ящик с инструментами. Так, а здесь у нас золотишко Блин, а ну неужели прям вот так вот и находится это золото, а? Ну, я прям не знаю. Я не верю в это, что оно вот прям вот так вот спокойно расположено в реальности. Так, на дне, что-то у нас, голоса мертвых, это цветочки. Давай, всплывай уже. Ничего больше я тут хорошего не нашел, к сожалению. Так, ну, там, собственно, мне кажется, мы ничего не найдем, но давайте еще раз туда слазим. Ну да, совсем ничего нету, а жаль. Так, ладно, я понял, что сюда мы... Ну, зря, можно так сказать, ходили. Так, мы можем типа носить больше боеприпасов, да? Для пистолета, а это значит... Что этим надо будет подзаняться! И носить еще больше. Так забирай перья, которые я почему-то просмотрел в прошлый раз. Вот тут я так и не понимаю, как нам туда. О, Ларк решил полезть. В этот раз, окей. Так. Ого, -го. это что-то новое. Нам Деос. Так, я понял, что эти адские штуки тут есть. Так. Шикарно. Дерево у нас есть. И есть еще. Оп. Забираем цветочки. Так. давайте сюда прыгнем тут мы что можем найти что ничего такого вкусного да здесь навряд ли куда-то мы сможем попасть так а здесь мы видим тоже есть всякие штуки так а где это мы вообще находимся а -а -а, это мы сейчас Ай-яй-яй-яй-яй, да? Не очень бы мне хотелось начать задание. Я бы сказал, вообще бы не хотелось. Так, ага. Мы исследователь. Задание чуть позже. Так, дерево собираем. Здравствуйте, инструменты. Ой, как бы это не было чем-то интересным, а? Давай, срывай. Давай сплывай на дне. Так. А все, что тут было? Давай серьезно. Да, вот тут какой-то интересный свет мне кажется не просто это все так подсвечено и однажды мы наверное здесь что-то найдем но не может быть такого что какое-то солнце луч светил безрезультатно якобы о, -о, -о. хрюни Извините. Так, забираем. Найден монолит. Это вот этот верхний. Понятно. Не пойму, что это за диалект. Понятно, нам еще рано. А жалко. Так, тут у нас опять дробашка, да, не будет. Угу. К сожалению, у нас нет того, что нам нужно. Шикарно просто. Так блин, тут столько всего. Бери и рви. Нет места, ничего не могу взять. Молодец, молодец. Это значит, мы уже все набрали. Так. Блин, тут ч ⁇ так далеко тепать можно? О, гробница испытания. М -м -м, а может все-таки с нее сегодня. Начнем, скажем, свое похождение и закончим. Блин, столько всего тут. Я просто офигеваю. Так, ладно, сейчас пойдем. Все. Где эта гробница? Гробница у нас, походу, выше, да? Так. Блин, показано, что где-то вот здесь вот. Ладно, я понял. Забираем Ничего не могу взять. травку и... И идем вовнутрь гробницы. Пока. Я так и думал, что здесь что-то должно быть такое. И оно тут было. Теперь нет. Так. Ну тут, конечно. Жумар какой-то. Капец, блин. Портфельчик. Так, секунд Секреты мы какие-то нашли. Вранцы географа и тайник выживания нас тут ждет где-то. Что ж, классно. Так, а здесь у нас. Здесь у нас ничего хорошего нету. Так, что мы можем здесь видеть? А видеть мы можем здесь то, что нам придется прыгать вниз. Так. Ну ч, Лара, давай нырять. Мне, конечно, это не очень нравится, но... Такова судьба. Да чтоб тебе ларка давай давай давай нам надо всплывать уже с тобой давай давай давай давай давай давай ты сможешь молодец отдышись давай посмотрим что мы еще там пропустили А мы там пропустили я тебе хочу сказать действительно Какая-то была штука где-то. А, вон она, да? Дождь, куда ж ты плывешь-то? Я все понял. Так отдышалась, давай теперь по новой ныряем чертова золота, стоило ли оно того? так ну и последний рывок. Я, правда, ничего не увидел, но... Глядишь, что-нибудь да есть. Нет, да? Блин, прикольно. Тут дерево так упало. Так, здесь мы выбраться не сможем, поэтому давайте плыть вот сюда. Так... Собственно, зачем нам а, вот она зачем? Я понял, это круто. Ух ты ж какая все плохо? Грибочки. Грибочки-то хорошо. Так. Неизвестная территория. То есть ты боишься этого огня, да? Я понял тебя. Так. Сюда мы не можем пройти. Ну и не надо. А здесь мы... Ну ничего мы не можем найти взять. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот и фук. А что мы должны были сделать? Типа... Прыгнуть? интересно очень интересно так ну давай попробуем еще раз так ну да давайте спускаться по веревочке раскачиваемся и прыгаем, отлично. Пес у нас внизу походу, да? Туда нам смысла прыгать никакого нету и я думаю мы туда и э, не сможем-то и прыгнуть. Так, а что нам собственно тут нужно? Я не понимаю. Я совсем не понимаю. Если мы сюда спрыгнем, мне кажется, нам хана. Вопрос. Куда мы тогда можем запрыгнуть, чтобы все было окей? Как вариант я вижу вот этот вариант. Так. Так, тут не совсем понятно, вверх, стали прыгать? Да чтоб тебя... Нет, она не может, а как тогда? И куда мы тут прыгать будем? Ларк, объясни мне, пожалуйста. Вот вверх я бы еще попрыгал. Но опять же тоже, куда мы тут вверх прыгаем, да, мы... Зацепиться вообще никак не можем. Очень и очень все это странно. Тут мы что-то прыгать и никуда не можем. Не дают нам это сделать. А, нет, дали. Ах... Исход исход очевиден, что снизу нам делать собственно нечего. Так, как отсюда выбраться? М -м так, ну давайте пробовать. Раз у нас там какая-то дичь происходит, то я полагаю, куда-то okay. нужно в сторону прыгать. Так. Блин, я даже бы не подумал, что здесь можно зацепиться, если честно. Так, ну вот мы и снизу. Жесть, да? Я не думаю, что сюда можно, но... Оказывается, можно, как показала практика. Окей, идем сюда. Стены пористые. Через них сочится нефть. Других вариантов просто нету. Ну давай, ползи. Ох ты ж ее... Нежданчик. Так, ну а тут... Э, тут давайте тут смотреть что у нас есть по вкусноте так туда я уверен нам опять пока не стоит, хотя давайте Ага. не стоит, но нас сюда толкнули, а если нас сюда толкнули, значит это жди беды так ну, Че, готовы, да? Вот. Ох, ты ж зараза! Какая нафиг смерть, я же? Это пипец какой-то! Так, ладно, мы здесь упали, значит, да? Так, уйди, карта. Так, я знаю, вы отсюда побежите. Да вы что за нафиг, а? Офигевшие гады! А, как они мне насалили-то? А? Блин! А че их четверо даже было? Жесть! По-моему, мы особо-то ничего с них и не собираем, да? Только шкуры. Какие-то стрелы, о чем вы? Какие стрелы? Сюда не можем, да, ползти? А я б сползал. Хе -хе. Так, ладно, я увидел штуку. Поэтому ее нужно забрать. так здесь мы к сожалению ничего не можем сделать и так все запомнил воющие пещер, воин должен спуститься вниз и облегчить их страдания если один не пожертвует собой погибнут все вот так вот понимаете да как все сложно. Так, нам нужно посмотреть. Оп. Оп. Тут ничего нету. И поехали вверх. Ой-ой-ой-ой. Прям какая-то дича. Нам так все тут рады. Так, ну тут как-то верх надо подниматься. Так, О, -о, -о. отлично, лагерь навыки которые нам сейчас ни к чему и предметы собственно чем мы можем улучшить улучшить мы можем Давайте, якобы викар м2 но тут я все это дело читал поэтому просто берем и улучшаем дабы у нас Просто это по шкуркам и по всему остальному просто так не лежало. О, вот это, конечно, интересно. Вот это я не читал. И подгон к рукоятике. Улучшенная рукоять обеспечивает более комфортное удержание оружия и ослабляет влияние отдачи. Дульный тормоз перенаправления потока пороховых газов позволяет компенсировать отдачу и подъем ствола. Доработанный газоотвод. Использование пороховых газов для подачи следующего патрона позволяет повысить скорострельность оружия. Блин, у нас тут все, смотрите, как печально будет. По ресурсам. Ну что ж, ладно. Кожух ствола. Металлический кожух защищает руки бойца. Так. Не понимаю я, куда он прифигачивается. А, вот он, понял. От ожогов, понятно а и все да с инструментами у нас беда еще есть обмотка магазина обмотанный шкурами магазин позволяет быстрее перезаряжаться что ж крутая штука но нам пока она не по зубам так нельзя шуметь так Мы, собственно, отсюда пришли. У нас вариант либо сюда тёпать, либо есть вариант тёпать вот сюда вот. А, ух ты, шиёки! Должно быть это выход. А, вот так, да? Хорошо, спасибо за подсказку. Выход мы знаем. Где теперь? Так, вот тут какой-то витрина. Так, ну что, нам нужно тут... Либо вот так было пройтись, либо как я сделал. Хе -хе. Шалотль, бог смерти. Ох Мне йо. нужно попасть туда. Так, ну и тут у нас всякая дичь, да, как всегда. Это вкусняшек я что-то не вижу. Так, вот эта штука у нас Мы можем Боже, как это все ужасно выглядит, а вот как, можно пройти. как? Я, Я ничего не понял, с а... Так, ну типа он Шутается и Ага, он идет туда А вот это у нас штука зачем? Просто декор. Фью. Так, ну ладно. <свес> <свес> <свес> Козлоу, маятник ты наша. Как всегда, ребята, пришли. А зря они пришли чтобы они голодные походили так ладно эту хрень я опустил специально вот да а здесь у нас все плохо да так как бы рассчитать время Держись. С помощью этого рычага я смогу открыть ставни и потушить огонь. Я не знаю про что, но я вот вижу здесь вот что-то. Так, о, -о, -о еще ветер. И у нас еще один маятник, да? Так, теперь как нам туда попасть? ага Здесь огонька нету, отлично Так э, Ну, на ней мы явно не покачаемся А ее можем каким-то образом Видите, веревка там есть К чему-то подвязать Вопрос к чему, да? Так, здесь я вижу, что мы можем Да ты серьезно, куда ж ты... В сторону прыгнула. Ой, ты ж, Я все понял. Кстати, наше одеяние помогло нам тогда быть не да? Надеюсь, вы это поняли. Так бы нас, скорее всего, загрызли эти полки. Так. Это тут разбегаться и прыгать, а? Нужно как можно сильнее раскачать маятник. Золото возьму только. Mm. Раскаль, да? Как туда попасть? Mm -hmm. Так, может быть, это так мы и раскачаем его? Нет. Нужно как можно сильнее раскачать. Я могу попробовать убрать преграду вторым маятником. Хм. Моя не понимать. Так, но мне кажется, мне нужно. Все-таки обратно. Преграду мы можем брать якобы вторым майбут попробовать убрать преграду вторым маятником. совсем я понимаю, откуда надо стрелять у него. Вот в чем беда. Куда, давай-ка сюда. Так, он чуть-чуть отклоняется. Давай. Так, ну, я даже не знаю. если мы туда пробежим, понятно, я все понял, так интересно, а как мы его должны раскачать-то? не особо у нас получается его покачать бесполезнятен я могу попробовать убрать преграду вторым маятником я могу попробовать убрать преграду вторым маятником а если его отсюда забрать так на себя бесполезно да странно странно странно странно очень очень очень странно так а чем можем можно сделать? Раск... я могу попробовать убрать преграду вторым маятником то блин на себя опять тянуть попробовать. Даже не знаю, получится нет. О, -о, -о, -о, -о, -о, О, ничего себе! А вот это же интересно. Так, преграду мы убрали. Надо закрыть ставни, чтобы ветер перестал дуть. Так. Держимся. Так, ну закрыть ставни, я так полагаю, нам нужно обратно. Эти штуки передвинуть. Нет? Надо закрыть ставни, чтобы ветер перестал дуть. Так. По крайней мере, это можно так сделать. А то, в принципе, нам не обязательно... Да? Угу, угу. Так, вопрос только в другом. Сейчас мы здесь... Я могу здесь мы прошли. Здесь я огонек так что-то его удерживает я могу связать оба маятника так а что тебя держит вопрос да давай-ка еще раз не хочет так я могу связать оба маятника То есть нам надо туда забраться, да? Потому что туда мы навряд ли сможем попасть, да? Или сможем. А, вот, подождите, можем. Так. О, блин. Так, если мы здесь прыгнем все окей, да, будет. Угу. Я могу связать оба маятника. Тут ничего нам не оставили вкусного, да? Ай-яй-яй, как жалко-то. Так. Можем забраться сюда. В принципе, там поверхность неплохая сверху, я вижу. Только нужна ли она нам? Давайте попробуем. Я понял. Что это бесплезнятино. Так, а штаб нам его запустить. Нам, конечно же, нужно. Фу, блин. Я аж думал все. Давай, ларка. Приводим механизм в действия. Не хочешь, да? Давай в другую сторону. Есть. Так, а что это? Только сейчас начал вращаться. Закрываем. Подули, и хватит. Держимся. Так. Я могу открыть ставни с помощью последнего рычага и потушить... Ну огонь. Да, логично. Собственно, здесь мы все порачистили и... Вот оно. А что ты не хочешь? О. -о, -о. Все огонька у нас нету. Давайте закроем. Нам ветер нафиг не нужен. Так. Ну что, разбегаемся и Последний, походу прыжок, который мы здесь будем делать. Доберем золото. И вот оно, для чего мы сюда и шли. Так. Покров Хуракана. Снижает урон от огня и взрывов нормально спасибо гробница пройдена воющие или воющие пещеры согласен воющие пещеры так оно и есть так золотка мы чуть не оставили здесь оказывается а? так тут случаем ничего да нету ничего для нас тут вкусного не при прятали так, эти песы просто надоели меня уже. Отлично, сама по себе остановилась. Класс. Так, ну и... Как вы помните, у нас тут есть недалеко выход. Но... Но... Мы еще тут не все, насколько я помню, обошли. Тут еще оказывается покупать можно. Так. Лично. Шкурка даже найдена была. И все, да? То есть все так скудненько тут. Так, ну отсюда мы пришли. Блин, серьезно, ничего нету больше. О, -о, -о, -о, -о. Так. Вот он. Вот он. Древний бог войны и смерти Мая. Он такой древний, что, по слухам, существовал еще до начала времен. Обычно его изображают абсолютно черным и беззубым. О нем мало что известно. Только то, что он любит курить вонючие сигары. Интересно, что он также изобрел барабаны. <ыстрел> хм. Неплохо так. Так, доступны монолиты, мамский язык. Уровень древних диалектов повышен. Круто. А, это тут у нас монолит, походу. М -м -м -м. Это круто. Вот такой вот чубрик. Бубрик. Так, давайте отсюда выйдем все-таки. Прошли мы это местечко. Мне понравилось, кстати, тут. Очень-очень классно. Так. Э, э! В смысле ты не заюзала? Ты чё? Котовайка вверх Ооо а. Видите тут какая-то тоже вкуснятина есть Которую мы не знаем Давайте пробуем что это тут а и тут мы были да или не были у меня нет столько места ох ты же запасла всеми грибами да так это что за место такое ощущение что я здесь не был Нырять она не хочет, да? Нет, не нырнешь вообще ни разу Ты зараза. А? Так, ну чё, а тут то как быть нам? прыгать по этим камушкам, да? Так. в смысле? ты серьезно, ларка? давай-ка на камни, а? Я не понял. Ладно, я понял. Я увидел, по крайней мере. Что за бред тут. Так, ну, выше получается нам только так лезть. Так. Только так. По-другому никак. Так, все что ли? Так, мы можем вот сюда вот прыгнуть? Зараза. Не понял я прикола, конечно, но мы можем еще, типа, вот так вот попрыгать. Хм. Очень интересно. Капец какой-то, да? Так, сложно отсюда выбраться. Ладно, я понял. А все это было для чего? Для вот этой какой-то хрени, да? Сделано. Причем у нас перья уже максимальная и. Так, а это у нас ход дальше, да? Так, поднимаемся выше блин как же тут все не так просто-то да ух так эм. да собственно выход где-то рядом понять где он так ну это явно выход потому что потому что мы тут заходили эм... да все так плохо так стоп нет Нельзя, да, так? Так, я вижу вот вариант разбежаться и прям вот по жести вот так полезть вверх. И здесь у нас выход. Это прыжок влево. Так. И... конечно местечко это мы тут полазили так ну чё убежал хрюня придется зайчика убить так ну что ж Давайте, наверное, на этом мы и закончим наше путешествие. Так, да, не дадут нам это все сорвать. Давайте где-нибудь вот здесь вот встанем. По красоте, чтобы было. Что ж, если вам понравилось сегодняшнее путешествие вместе с Ларкой, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и прожимайте колокольчик. С вами был Фитсверк. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока. Я тут это решил сходить в фоточку сделать, красивую, да, для серии, там, все дела. Ну и, собственно, кажется, мы с вами вот что проворонили. Старейшины деревни нас обманули. Под землей нет никакого зверя. Вой, который мы слышали, оказался всего лишь шумом ветра в небольшой пещере, выходящей на поверхность. Как же долго они пользовались нашим страхом. Как только я выберусь из этой инфернальной потогонки клянусь, они у меня подавятся своей ложью. Так что вот так вот, инфернальная потогонка. вот такая вот она.